Второе это еще один новый, новый видео по какой-то игре на робоксе. Тут нужно что-то делать. Так. Пока ничего нет. Вот. Нормально. Коробочка. сюда О вы чё в новостях Мьюч Гранд Опенинг в Нубуоксе Ага Северпал все чё за неполадки деньги не знаю может быть куплено мне кажется опять будет там да там хорошо теперь Нет. я могу делать как-то какие-то разные надо мне кажется поможет как-то вот. два раза тысячу чтобы не вводиться ничего и даже при этом предугадали нормас Бумер. самое главное что тут Странная. О, говорит, я устал. Ну ладно. Поспим. О. Ой, просто ночь. Давайте ну, типа по. Я... А ч не могу? Ч не могу? Сейчас сначала посмотрим в окно. ладно не понял почему эм, ну ладно День второй. А, не знаю, что тут по расписанию какие-то есть не так. Почат у нас есть. Ага. Как бы там написано то, что поздравляем с входом в Рочат. Это последнее приложение в робоксе. Ладно. Ага. Юр. За робоксайм. Короче, что-то такое странное произошло. Что? Япон. Хм. Ладно. Покупаем новую шмути. Да, у нас даже уже три поезжает. Коробочки. Мне кажется, это зарисотница. Потому что так делать мне кажется тут невозможно. Пока мы ничего не можем делать. Такого странного. А -а -а. Что-то не хочется спать. Угу. Ничего. Мы пока не можем сделать такого крутого mm -hmm. ah. mm -hmm. Кстати, почему-то у нас здоровье немного. Мм, mm хедберга. -hmm. Самое главное. Странное. А... Давайте опять прием на... Да. Нету никого. Хорошо. Третий день. Так. Ага, опять просыпаемся. Теперь у нас пять предметов. И плюсом к этому даже 5. Серийные что-то там. Uh, Ладно. Опять uh, три посылки. Ну ладно. Они в что это немного странно. Потому что геолокатор показывает как-то никуда. Ладно. Кле. Кле. Кле. Так. Кле. Ну ладно, покупаем. Ч ⁇ делать еще покупаем еще каких-то no. коробок no. плюсом к этому no. мы получаем безграничные возможности no. ага no. ну ладно так ладно кажется, опять страшно, что какой-то челик может сейчас прийти. Потому что самое странное в том, оу по мне баба. Что это? День второй, стоп, что? У меня за всех профучу. О, припэр. Что? Припэр. А, -а, а, это. придвок и как там его зовут ну короче что до этого было можно узнать оу бумага аккорд а Чё? кто-то мне вертит сейчас меня запустит -то... Буду иметь в виду, то, что это очень странно Когда он там уедет? Все наконец терял адрес ничего инцидент она опять идем спать на пятый день ну потом сминаешь в моем доме кто-то есть Я знаю что там никого нету я понимаю то что там есть это крысы нет Там никого нет тем пятый. ничего себе стоп не понял стоп мне одному кажется то что да я знаю это точно чем-то облака изменились. Очень сильно, прям в край. Так, покупаем сейчас эту штуку. Не пойми что. Ладно. Что еще мне? Ага, все сделано. Идем. Не делаю звуки. Вот Oh, no. Ладно. Вот грук чамп. Ладно. Он... Спасибо за игру. Ладно. Он... Всем спасибо за просмотр. Всем пока.